Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать роспись миниатюрного букета в жестовской техники. Букет наш будет состоять из мака, двух белых роз и двух пятилистников. Итак, начинаем мы работу стенежки как всегда этап но прежде чем потянеть необходимо промаслить работу чтобы на ней хорошо ложился мазок итак легкими движениями выправляем краску на кисти берем краплак и начинаем аккуратно наносить красочку. В основном в теневых частях. Либо в центре. Далее у нас идет этап прокладка начинаем прокладывать все цветы по очереди первый цветок будет маг набираем красный кадмий и начинаем прокладывать спереди плавно идти назад почему мы взяли именно маг первым потому что он обратите внимание заходит под цветы с ним будет проще разобраться первым. И далее все цветы по очереди. Пятилистник прокладываем желтым цветом, но не чисто берем желтый цвет, а немножко добавляем в него, например, красного, в совсем небольшом количестве. Чисто желтый у нас будет бликовка. Прокладываем все цветы плюс бутоны. Передний план стараемся выделить более светлым тоном, заднему и центру позволяем смешиваться с тенежкой. В центру цветка, что в маке, что в пятилистнике, важно делать очень плавный переход, чтобы получился красивый, плавный переход от темного к светлому. Приступаем к бутонам. Меняем красочку на белую. Но, конечно, не чисто белым начинаем бликовать. То есть добавляем тот оттенок, который у вас ну, либо голубой, либо зеленый будет в приоритете потому что впереди у нас еще белый блик. подблековываем розы аккуратно заходя в теневую часть. Меняем кисть и цвет на зеленый, веридоновый. Смешиваем его либо с желтым, либо с белым. Можно поочередно, чтобы все листья не были одинаковыми. И прокладываем. Стараемся выделять центр крупных листьев, мелкие просто под Прокладываем сразу, даем чешелистники и в крупных листьях показываем, стараемся центр. Плавный переход делаем красной тенежки крупных листьях, то есть к концу листа. Есть отдельный мастер-класс у меня, тоже на ютубе, как раз как рисовать листья. И там детально, медленно я показываю, как рисуются листья. Так, прокладываем все листья. С этапом прокладка мы закончили. Теперь нужно поработать с этапом для ковка. Берем желтый чистый цвет. Он должен быть немного более маслянистым и влажным, нежели прокладка. И показываем центр более светлым. Центр букета. Плавненько уводя цветок в тень. Пятилистник, который, лепесток частично, мы видим сбоку, подсветляем сверху. И дальше нам система напоминает как работа с маком. Подблековываем бутоны, дополняя их лепестками, краем бочком кисти. Дальше в бликовке ведется работа с маком. Мы набираем в красный цвет немного белого и желтого. Должен получиться такой персиковый. И подбликовываем переднюю часть но дальний ведь цветок все-таки за цветами находится, поэтому подвлековываем ее совсем-совсем слегка. То есть нам надо выделить только передней части цветка. Про бутоны не забываем. Приступаем к маленьким пятилистникам одномазочным. Какие-то из них должны быть более яркие в блике, какие-то более светлые. Все дело взаимозакрываемости. Если цветок находится сзади, он более темный. Если он спереди, он естественно выделяется и на него больше падают лучи света. Можно взять еще более светлый оттенок и подбликовать немножечко переднюю часть мака еще. Но это не обязательно. Дальше начинаем работу с бликовкой розы. Начинаем мы с нижней части ее, то есть ее ебочки. Переходим к кубышке. Те самые лодочки, именно в этом стиле розы, которую мы прорисовывали, даем им сейчас загибы, выберты, еще можно назвать. Выворачиваем лепесточки. Боком кисти. Можно это делать чертежной кистью. То есть, это самые светлые части будут на цветке. И вот посмотрите, как красиво получается на розе, еще в тенечке, когда мы проложили, два цвета рядом. так, да? Кроплочок и синенький, ультрамарин. И вот гармонирует очень интересно. То есть цветок не скучный становится, а весь в рефлексах. Подблековываем бутоны. И меняем кисть на другой цвет. Выправляем и приступаем к листьям. Начинаем с самых крупных нижних листьев. В зеленый добавляем также либо белого, либо желтого. Также листья могут быть холодного тона. Но так как их здесь у меня немного, мы обошлись одним цветом. Делим центр. Показываем перья по левой и правой стороне. Сразу работаем с чешелестниками. Маленькие листочки просто показываем, что там есть цвет, либо снизу, либо сверху, одним мазком. Либо двумя. Какие-то листья мы можем видеть сбоку. Это показывается блики. То есть тоже такой своеобразный выверт. Следующий у нас этап чертежка. Мы меняем кисть на тонкую. Можно длинную, можно короткую. Кому как удобно. Набираем цвет и начинаем очерчивать края цветов, работать с серединками, показывать стебельки. По поводу очерчивания края, краев листов, это будет красный цвет. Поддержку краплака. Края цветов не все очерчиваем, а только те, которые у нас потерялись, но хотелось бы, чтобы они были выделены. Начинать лучше со светлого цвета, с белого, идя к желтому, от желтого-красного, если есть синий. Также работаем сразу с серединками. Очень красивая серединка у мака. С ней нужно быть аккуратным, особенно с усиками. Вроде как обычно серединку показываем небольшим количеством мазочков. И следующий у нас этап называется привязка. То есть мы берем. Какой-то темный оттенок. Например, кроплак, синий смешиваем, зеленый. И добавляем чуть-чуть, допустим, красного, кадмия, либо желтого, либо белого, совсем немного. Нам нужно, чтобы был темный оттенок, что-то среднее между... между черным фоном да, и э, темной частью краев листьев. То есть привязка не должна сильно по тону выделяться. Она должна уходить больше в тень. Но тем не менее, она, во-первых, заполняет пустые пространства, связывает все элементы друг с другом. Вот. То есть выполняет достаточно серьезную функцию и важную и конечно же под нижним крупным листом подписываем свою работу очень тонкой тоже темным цветом Очень важно, привязка должна идти по направлению стебельков. Вот работа у нас уже практически закончена. Друзья, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Также в Инстаграме аккаунт. Жесткого нижнее подчеркивание Куликова. Ссылки будут либо в описании, либо в комментарии. И будьте в курсе первыми о обновлениях. Жмите колокольчик, либо ставьте лайки. Таким образом, я буду понимать, что вам интересное видео и стоит продолжать. Также жду комментариев о о том, что вам хотелось бы увидеть, о чем хотелось бы услышать. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. До новых встреч!